7 двигатель касса или как там он называется по-немецки по-английски значит меняем термостат EGR. Вон он находится почему меняем причина в том что не держит температуру тепловая температура по трассе значит, первым делом снимаем Воздушный коллектор. Смотрите в прошлом видео. Подробно есть, как снимается. Примитивный отсос берем. У кого какой есть. Высасываем с бачка антифриз. Примерно литра два с половиной. Чтобы его меньше потом потерять здесь. То, что прольется мимо с развала, опять же грушей собираем крышку надо закрутить чтобы по закону физики отсюда меньше антифриза свалило снимаете масляный фильтр снимаете с помощью магнитной отвертки торкс Т30 4 болта. Сейчас фокусируется. Раз. С этой стороны. 2, 3 и 4. Снимаете вот эти вот две скобочки. Откручивайте, вытаскиваете масляный фильтр вымакиваете масло ждете пока стечет обвязываетесь на удавку расшатывайте и поднимаете кверху стоит вот такая скоба с этой стороны и с этой стороны 4 торксика вот таких торсика Т-30 с помощью магнитной отвертки и прочих наставок выкручиваем обвязываем фильтр веревкой на удавку расшатываем рукой и за веревку тянем вытаскиваем. вынимаем, примерно таким образом подвязываем веревку и тянем, шатаем тянем, чтобы он соскочил вот с этих резинок Объяснения его подлазить туда я считаю не стоит. Грязь все убираем оттуда, кто как может. Пылесос, кисточки и прочее в помощь. Хамут, два хомута так с этим хомутом проблем нету вот этот хомут дурацкий зажимной правдами неправдами ломаем и потом ему замену делаем потому что я с такими хомутами лично я не работаю ломаем в общем вот он старый товарищ Вот он новый товарищ. Вот она штука это все. Вытекла, я не знаю, сколько, ну, грамм 100, да. Грамм 100 при условии закрученного бачка и отсосанной отсутствующего антифриза. Собираем все. Собираем, по Постараем колечко срочно. на новенькое, точнее на новую Е. Поменяли хомот, поставили закручивающийся, но тут все по-старому. Защелкнули, теперь ставим масляный фильтр.